В автосалоне Альтера хочу большое спасибо сказать менеджерам Виктории и Ирине за то, что подобрали автомобиль. Вот. Автосалон очень большой, очень большой выбор, все очень понравилось. Большое спасибо.